Привет, с вами Антон Сайнов, вы на канале Plotiefing Company В предыдущем видео я свои обороты, как я вижу И сегодня в этом видео я буду издавать звуки и копировать животных И я давно не делал таких видео, где я устраиваю, например, звуки Было такое видео, где я делаю, например, вот так вот рукой стучу И ртом или например, как это вот самое ложу стол, вот так вот Например, вот так вот я уже это делал когда-то такое видео, ответы на это вот самое импровизация звуков. И вот поэтому я сделал такое, что. Э, где я буду копировать животных. Если у тебя есть какие-то намерения, чтобы научиться, как правильно копировать животных, то обязательно видео шли своим друзьям и все такое это. В общем, погнали, не будем тянуть меня слобишь к делу. Поехали. Начнем с самого простого. Орла. А теперь медведя. Медведя копировать очень трудно, поэтому мы на мы начнем. Как будто не медведь а какой-то чудовище. Хренья какая-то. А теперь корыса. А теперь волк. Тоже очень трудно. Теперь тигр. Довольно трудно. А теперь простые. Собака. Кошки, Мяу. Мяу. Мяу. попугай, Мяу. Мяу. Мяу. Мяу. конь или лошадь. А теперь дятел, сама ну, ну, свинья не самое хорошее животное. <и> <и> ну, впрочем, вот так вот. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я жду ваших репостов, комментариев. Впрочем, всем пока. Новое видео не забудьте вот это посмотреть. Или вот так. Вот, всем пока.